Мы остановим пародонтит таким образом, вы будете ходить раз в полгода на гигиену, он дальше не будет развиваться и из года в год вы будете с вашими зубами. Если нет, то впереди достаточно серьезные реконструктивные костные операции и имплантация. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете всю необходимую информацию о гигиене полости рта. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Также вы можете скачать памятку об основных положениях по домашней гигиене полости рта, которые позволят вам сохранить ваши зубы. По этой же ссылке вы можете записаться на консультацию. Нужно понимать то, что грамотная гигиена – это профилактика всех заболеваний полости рта практически. В первую очередь, конечно, пародонтита, воспаление ткани вокруг зуба. То, что начинается сначала с гингивита, воспаления десны, перерастает в рассасывание кости вокруг зуба, то есть деструкцию. Зубы расшатываются, пациенты приходят, мы удаляем сразу зубов 10, остальные пытаемся как-то спасти, шинируем, оперируем, как можно дольше продержать их, но уже кость ушла. То есть, когда мы в итоге эти зубы удаляем, там нет кости для того, чтобы поставить имплантат, соответственно, пациенту приходится наращивать эту кость определенными рисками неудачи, причем наращивать достаточно обширно. Это помимо временных и финансовых затрат для пациента. Поэтому, конечно, очень важно начинать с малого возраста уже правильно все прочищать. Для этого нужны правильные приспособления. Поэтому мы здесь в клинике учим не только правильные чистки зубов, но и не ссылаясь на какие-то бренды, да, мы э, позиционируем определенные методы и э, инструменты. То есть щетка должна быть зачастую жесткая, без всяких там наворотов вроде каких-то массирующих щетинок, резиновых там накладок и рельефной щетины. Техника чистки очень важный момент, потому что между зубные промежутки, которые мы не можем вычистить без той же нити или без ешек или без ирригатора, о чем мы поговорим дальше, щетки они недоступны, но три очень важные поверхности зуба, а именно жевательная, внешняя и внутренняя оральная поверхность зубов, они должны быть прочищены максимально. Это как минимум профилактика кариеса. Чтобы грамотно все прочищать, нужно пользоваться таким нехитрым э, присказкой такой, от красного к белому, то есть от десны к зубу, выметающие движение, то есть мы чистим Снизу вверх на верхней челюсти, сверху вниз на верхней челюсти, изнутри также. В области двух зубов, а на щётки где-то затрагивают два зуба, нужно провести 20 движений с одной и с другой стороны со всех сторон. Прочистили все Переходим дальше на межзубные приспособления. Это не обязательно нити, это могут быть юршики Межзубные ершики они, как и показаны пациентам, у которых стоят зубы достаточно редко. И также для тех, кто носит, например, ортодентические конструкции, например, брекеты. Ёршики бывают различных форм. Это может Ершик, елочка, которая обычно хорошо подходит для брекетов. Это цилиндрические ешечки, которые доступны для межзубных промежутков. Они бывают различных диаметров. Посмотрели, то, что в промежуток он входит не сильно туго, что можно там им прочистить сначала одну стенку, потом другую стенку зуба, поводить немножко вверх-вниз. И такой ешек вам подойдет. Йоршик нужно не просто насухо проводить в межзубный промежуток, а нужно сначала макать его в пасту представить, что это такая мини-щетка, и прочищать уже межзубной промежуток с пастой. Либо можно нанести пасту на все зубы и потом прочищать каждый межзубной промежуток отдельно, как кому нравится. Межзубные нити, наверное, для меня самое важное средство гигиены, важнее, чем щетка, ирригатор, что угодно. Межзубные нити – это... То, что предотвратит пародонтиты. Основная причина резорпции костей это пародонтит, воспаление ткани. Воспаление ткани может быть только по одной единственной причине, это налет. Другой причиной быть не может просто. Все остальное отягощает, то есть диабет, болезни щитовидной железы, различные общие заболевания. Гипертония, кстати, и те таблетки, которые пьют при гипертонии. Поэтому, для того, чтобы просто не прийти ко мне, как я уже сказал, и не удалить сразу зубов 10, нужно правильно все вычистить именно из межзубного промежутка, чтобы не было межзубного парадонтального кармана. С этим справится нить. То есть, как пользоваться нитью? Нужно отмотать, ну, сантиметров 50 нити, намотать на один палец по максимуму, на другой палец чуть-чуть, сделать рогатку и пройти межзубной промежуток. Степенно из промежутка в промежуток переходя, перематывать с пальца на палец, чтобы каждый раз проходить чистым куском нить. Очень важный момент, то, что нам часто с телевизоров показывают, то, что нужно как и движения использовать такие из стороны в сторону. Я не согласен с этим, потому что, по сути, мы таким образом не вычищаем налет, а просто какую-то отдельную зону э, освобождаем от налета. Нужно пройти в межзубной промежуток, прижать к стенке зуба и провести по стенке вверх. И в этом же межзубном промежутке по другой стенке вверх тоже, соответственно, или вниз, наверх, на верхнюю челюсть. Дальше уже можно налет убрать э, ирригатором. Тот, который налет мы не смогли удалить нитью, вымоет его струя ирригатора. Это такой аппарат, который похож на не знаю, такой небольшой резервуар с ручкой. Лучше всего использовать те, которые стационарные от розетки, не походные, не на аккумуляторах и не на батарейках, потому что они достаточно слабые. Ставится такой аппарат в ванну, вы наклоняетесь над раковиной, включаете, и из этой ручки бьет либо пульсирующая, либо постоянная струя воды, достаточно мощная, если на самый максимум напор переходить. Этот аппарат необходим, жизненно просто важно, необходим для ортопедических конструкций, то есть для мостов, имплантатов. Когда я ставлю имплантаты, я всегда акцентирую внимание пациенту жизнеспособность имплантата напрямую зависит от того будет ли он пользоваться ирригатором да как пользоваться ирригатором опять же да? то есть поначалу нужно во-первых выверить для себя мощность на струи и воды то есть чтобы вам не было больно Две недели там или неделю попользуйтесь э, на этом режиме, то есть постепенно увеличивайте, чувствуете, уже одесна привыкла, не так больно. Ваша цель до максимума напора воды обязательно дойти, и на этом э, на напоре, соответственно, остаться, и так и прочищать. Также есть один момент, о котором я забыл сказать, это необходимость чистки языка. Во-первых, очень много бактерий скапливается именно на языке, и запах процентов на 40, э, который идет изо рта, идет именно от э, языка, но у меня по этому поводу еще есть история такая интересная. Мужчина, пациент наш, он э, в свое время получил достаточно серьезную травму э, лица и долгое время ходил зашинированными э, челюстями. То есть он не мог размыкать челюсти, учитывая, что у него были выбиты передние зубы, он ел, соответственно, через трубочку э, и никаким образом не мог, естественно, прочищать э, внутреннюю поверхность зубов и язык. Э, и так случилось, то, что у него произошло достаточно такое, э, можно сказать, редкое э, Заболевания это волосатый язык. То есть ничевидные сосочки языка разрослись, они становятся черного цвета и выглядят как волосы то есть на языке. Мужчина не растерялся, он решил, то, что у него волосы растут на языке, взял бритву и стал брить их каждый день. Они, естественно, росли дальше, потому что бритву он травмировал язык, и пока он не пришел к специалисту, к стоматологу, так у него бы это, наверное, и продолжалось, но, слава богу, его помогли в итоге. Вот очень важный момент – то, что язык должен быть прочищен максимально тоже качественно. Реклама – двигатель прогресса, да, то производителю нужно нам что-то продать, поэтому, когда мы видим о 99 99,9 убитых бактериях во рту с помощью ополаскивателя, нужно понимать то, что, во-первых, это рекламный ход, чтобы завлечь нас, а, во-вторых, это ужасно. Рот – это вообще то, откуда начинается желудочно-кишечный тракт, ЖКТ, то есть входные ворота, и уже пищеварение начинается у нас с полости рта, нам нужны бактерии во рту, ни в коем случае их нельзя убивать. Поэтому, если ко мне приходит при очень сложных, острых формах пародонтита. Yeah. <laughs> пациенты, и Я вижу то, что без ополаскивателя я не могу никак справиться с этим заболеванием. Я назначаю там на 10 дней, на 2 недели какой-то достаточно мощный серьезный ополаскиватель, от которого не имеет язык, от которого щипит во рту, ядреный такой хороший ополаскиватель, чтобы дальше потом пациент обязательно его отменил и больше ополаскивателями никакими не пользовался. То же самое касается лечебных паст. Зачастую это пасты, которые содержат приставку актив. Там есть какой-то антисептик. Если написано для здоровья десен или воспали... «противовоспалительная особенность, на если написано. То есть такие пасты лучше, э, во-первых, почитать, что там в составе, если там в составе есть хлоргексидин. Например, очень раньше был распространен триклазан, от него сейчас тоже многие отходят. Антисептики использовать не нужно. То же самое, как и с ополаскивателями, приведет к дисбактериозу со временем. Пасту, опять же, я не советую постоянно использовать с иначе будут желтеть зубы со временем. Курсами где-то недельки по две использовать потом с перерывом на пару месяцев можно. Если используете пасту с тором, можно использовать параллельно с кальцием. То есть, утром, допустим, с тором, вечером с кальцием – это реминерализация эмали. Самое важное, чтобы паста просто чистила. Тут, тут неважно, вы не сможете выбрать такую пасту, которая спасет ваши десна ваши дёсна спасут ваши руки. Это щетка, это нити, это ирригатор. Самый важный момент причистки чистке – это Мониторинг кровоточивости. То есть, если вдруг десна кровоточит на щетку на жесткую, да, то есть многие пациенты, когда я говорю, что нужно использовать именно жесткую щетку, делают э, очень такое удивленное лицо и говорят: как же так, у меня же кровоточит десна. Если я перейду на жесткую щетку, то э, у меня будут кровоточиться еще сильнее. Нитью то же самое вы прочищаете, закровил вдруг мной промежуток. Еще раз, причина кровоточивости десен это воспаление десен. Еще раз. А воспаление десен у нас из-за того, что во, во рту остался налет. То есть в между промежутке, впереди или сзади зубы. Важно, вы его не дочистили ранее. Поэтому, если вы видите, что где-то крови десна, взяли свою жесткую щетку, взяли особенно нити, ирригатор и драйте это место через кровь и через болезненность. И уже на следующий день он не будет кровить. Потому что вы убрали причину заболевания. Налет. В принципе, что-то еще сказать по гигиене сложно. Э -э важно чтобы пациент понимал то, что э, очень плохо маскировать симптом. Переход на мягкую щетку, конечно, уберет кровоточивость, но проблему только усилит, потому что, конечно, на мягкую щетку несна кровоточить не будет, а вот рукой рассасываться вокруг зуба будет воспаление будет распространяться дальше и постепенно будут теряться зубы. Ну, конечно, идеально вычистить вы не сможете это все. Поэтому нужно раз в полгода бывать у специалиста. Специалисту нужно ходить в идеале, конечно, к пародонтологу, потому что это наша специализация. То есть то, с чего берет основу начала именно пародонтологии. Многие наши зарубежные коллеги смеются, когда видят, что мы именно мы занимаемся гигиеной. На Западе не распространено, чтобы именно пародонтолог чистил зубы, есть гигиенист. У нас тоже в некоторых клиниках такое есть, но конкретно я и многие мои коллеги не очень доверяем кому-то еще, потому что все наше лечение, мы оперативные вмешательства, любые лоскутные операции, подсадка костной ткани, имплантация даже, да, что угодно, все зависит от того, как была приведена в порядок гигиена у пациента. Если это было сделано не идеально, а тем более если пациента не научили или правильно чистить зубы, все мои последующие вмешательства будут бесполезны, потому что всё, имплантат имплант со временем отторгнется, лоскутные операции будут бесполезны, карманы будут расти дальше. Очень важно, чтобы я знал, что я пациента начал с нуля и, соответственно, довёл его до полного излечения, поэтому я лично занимаюсь этим сам. Работа очень кропотливая, очень сложная, выбирая например, куда пойти почиститься как-то грамотно, то есть сделать ультразвук аэрофло, пескострубную обработку зубов, э, полировку щетками, там еще в нашей клинике в конце наносим вторлак для реминерализации мали, или э, быстренько пойти почистить где-нибудь в полуподвальном помещении. Я хочу, опять же, акцентировать ваше внимание на том, что, может быть, вы на этом сэкономите, конечно, но в дальнейшем вы отдадите гораздо больше средств на то, чтобы восстановить то, что вы потеряете из-за неграмотной чистки. А, чистка не может быть быстрой. Это всегда где-то минут 40. То есть, первый этап – это ультразвук, ультразвуковое удаление твердых зубных отложений и наддесневых и поддесневых, в том числе, проводится обычно без анестезии. После ультразвуковой чистки следует пескоструйная обработка зубов, если она необходима. Идеально удалит налет курильщика, который многим не нравится, и также кофейный и чайный налет, в том числе. Несмотря на то, что причина заболеваний десен это все-таки камни, и ультразвук гораздо важнее всех любых чисток. Airflow все-таки важна как профилактическая чистка, потому что те же самые камни нарастают на шероховатой поверхности зуба, если не удален именно налет курильщика. например. Часто пациенты спрашивают, не вредно ли делать чистку раз в полгода. Это достаточно такой актуальный вопрос в том плане, что многие приходят с чувствительностью зубов. И, конечно, когда корни, например, зубов прикрыты камнями, чувствительность немножко притушена ослаблено, когда я эти камни очищаю, открывается чувствительная зона зубов, и вроде бы зубы стали более чувствительные. Тут важно понимать то, что корни не просто так оголились. Оголились они как раз-таки из этих камней, поэтому если мы их не уберем, мы потеряем в итоге зубы. Мы каждый день травмируем эмаль наших зубов. Пищей. жесткой пищей, мягкой пищей, когда зубы пролетают через эту мягкую пищу, бьются друг от друга, мы же не теряем от этого зубы. У нас есть слюна, она реминерализует эмаль зуба и все в порядке. Поэтому важно вычистить налет, чтобы, во-первых, кариес не образовывался и эмаль наоборот не деминерализовывался, и десна не воспалялись. Я считаю, что если каждый из нас будет раз в полгода ходить как минимум на гигиену, то Работы конкретно у меня станет меньше. Распространил мнение, то, что пародонтит неизлечимое заболевание. Это на самом деле такой полумиф, я бы сказал, потому что парадонтит можно перевести в ремиссию. То есть в приостановившуюся стадию, если вы вовремя придете, почистите, уберете налет. Ну, если где-то нужно, прооперируете, уберете карманы более глубокие, которые, к сожалению, уже не успели мы перехватить. Мы остановим парадонтит таким образом. Вы будете ходить раз в полгода на гигиену, он дальше не будет развиваться и из года в год вы будете с вашими зубами. Если нет, то впереди достаточно серьезные реконструктивные костные операции и имплантация. В клинике легкое дыхание накоплен большой опыт по гигиене полости рта. Если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку или записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.